Дружочек, то бить А. а, да, короче, э, короче лапик, я, оказывается, микрофон не включил, нет, нет. я 6 минут снимал молча, ладно, извиняйте, не обещайте, господа и дамы, приятного аппетита, если вы есть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, извиняюсь за мой тупизм. За да, китайский я чё, я чё знал, что я случайно микрофон выключил. Пошёл ну дружочек, Ай, сда. Да, ну ты чё, одну из моих нычек нашел, которую я находил, что? Сука, если ты опять тут где-то, тебя тут нету. Имбанычка говоришь? Гай самбанычка, да? Я мимо тебя пробежал, говоришь? Срязно? Имбанычка, говоришь? Опять? Okay. Тебя тут нету! Я там есть Тебя там нету тут в нее заезд? Погоди. Скамер ты долбаный. Как ты у не заез? Мне не нравится, когда меня скамят. Да блин. кто тут у нас пупчик, пупчик пупчик пупчик это не считалось ты короче равно все давай иди у меня такая имбовая нычка ты не представляешь все ты меня точно не, не найдешь меня сто процентов я тебя с суна... Я я в нагу просто открою вот этот... Бляди, я к ней заранее поход сделаю я тебе подавался я не дал Да блин, это Рома там. А ты ч, вышел уже, я тебе не. А где это? Ах ты вон ты, за лукота. Ой. Вон ты. О, она урон наносит, напомни. Ага. А, тогда ладно, не буду е использовать. Короче, сразу говорю, я в досках сижу. У меня нет, слушай, у меня нету, короче, этих. Подпрыгнул, то есть не за этих, окей? Типа толчковая мина? Да, я а я тогда как их, я, их я тогда тут в, в места, где ты физически не должен проходить, их закину. Ну что, дружочек, кто бить их, назад. Поповнюю весь окобальчик, поевай домой. О! Зарядвери не закрывай. Реквит Зачем? Я сказал, я их закину в эту. Что ты там делал? Бегаем, сужаем, бегаем, бегаем. Да блин, я тупану, надо было бежать. <свист> Ладно. <свист> я тебе вот так там загону, что чтобы ты не знал, что... Зараза, мне в ответ дымит, посмотрите на меня. А мне если не важно, куда... Сказывается у забдоме и на улице. Зараза ССО звука откатил, блин. Вот я думаю, вот я дебил, оказывается, я сам все поднашу сейчас. Ну, да, Короче, а вот тут мины прямо сейчас на XP оставлю. Я тебя позже кидаю Ай, сам сейчас вот, дружочек, поби пизда Имбовую нычку, говоришь? Какую-то одну из моих? И в кустах ага. сидишь И в кустах я сидишь уже поменя... я уже Знаю, я твой поменял Так, как тут это делается? Ага. У угу. меня угадались. Ага, да, тут че нету. Опа, а что это у нас такое? А. Что где-то? Я же я же тебя дал лютую подсказку. Только я за ты дивидиметь от нее. С... Она где-то тут взрывалась. Где ты ты в доме и на улице скажем? опа зараза уйтел падля подослал андос куда-то убежал да не сюда да не Вафик, повторяйтесь. А, не, не повторяйтесь. Сразу одно сдайте это за скамью. Ммм. Да, да, да. Просто ты не представляешь, какую нучку я нашел. знаете я тебе дозрил, дам сам себе. По... Заразу вот там туда надо кинуть. Смог. Вот эти тебе дам прям Я снова в коробке запихаю, окей? Есть в коробках. Я снова туда запихаю. Ладно, не буду тебя резать, а то вдруг урон пройдет еще. На, я тебе вс ⁇ там задумывал. По траектории поет Асмока, понимаешь, где, да? Хорошо, дружочек, Тоби Бездаш. Я, позову, пойду отсюда. все ищи меня. Где ты? Даю подсказку. Дам, дам тебе еще одну ютуб-подсказку по моей любимой Ну что ты, там ходишь, а? Ну иди, давай, ты знаешь где, давай, давай. Я тебя дум. Нет, неправильно идет. Да, вот, да, правильно, молодец, правильно шел. дам тебе подсказку выйди а не, выйди на улицу выйди на улицу иди к детской площадке иди к детской вот, вот, За заходи на детскую площадку. Все, а тебе и, и сиди там. Ч ты, а? Ч ты? Ч-то меня снегом закидываешь, У меня потом на видео посмотрят, как я что заез. А ты знаешь по эту нычку? Вирус или не вирус? Оооо! ты в коробку поезд? Давайте вон тебе на подсказку. Да, не, я, я не в одной нычке. Сука, где она? Если я сейчас ее не найду... Все, все, все. Я нашел имба ты ее сто процентов не найдешь. У вас в ней еще тут что-то есть? есть еще нибудь еще? Кого-то там увидел? Никого-то там не мог видеть? Не мог ты меня там видеть? Я забыл, что она только нарекасетит О, пришла псина Вон, иди в приставку поиграть. Чё то, Чё ты... Откуда инфа? <смех> <смех> ты в ней прятался раньше, что я от меня? У меня 53, я упал. Ты где? <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> да бьет. <связывая> да ка. А откуда <связывая> ты там взялся? Да я хотел просто по трубу проверить и потом типа тебя увидел. На свата, блин. Я там чё сейчас нафиг закидаю? Что ты там Да хорош! Не видно я сегодня, Точно вот эти... А? Подсказка Альпина? Подсказка Где, блин, вообще? На этой... Тут вообще есть такая, Иночка? Э, что связывается? Ну с... шо, с... дружочек? Погоди, это, это где получается? Подожди, подожди, Айбина. А, не, не тут. Погоди, детская площадка. Так, но ну я это не мог не поверить. <свят> <свят> так, ну тут вроде по нету. Откуда ты тогда мог меня увидеть, Айбина? Мы смотрим друг на друга, да? И тебя там нету. Бина, как тогда спуститься мне отсюда? Я сумру. Давай, давай, спускайся. Я сейчас твою жопу вижу. А теперь не вижу. Непон. Нип. Я... Ты думаешь я не знаю это? Ай. Ты чё, сука, тут сидишь? Так, ну. А, ты, вот тут вот у тебя порт, вот это я знаю точно. Куда ты? Там? Куда ты? Куда ты, Куда ты, вот поэтому я этой нычкой пользовался всего два раза. Банк. блин, надо найти вот такую прям нычку и бомбу. Тут Вроде мы все разорили, тут уже нету. Води. Ну Нычь. Че... А, нет, вспомнил, вспомнил одну, но я ее сейчас. А может она мне и в жопу не осталась? Я тут что-то чувствую. Я что то тут. Очень хорошо чувствую все. Короче, вот там, где вот эти мины находятся, там и не. А? да, да, да, кстати кстати, ты, ты угадал, кстати, поздравляю. А! Ну это... Шо, дружочек, победит ждал. Вот иди там, где взрывается. Ты уже их использовал? Вот иди... с дверца работает Иди. нет нельзя нельзя в ладно давай заходи заходи заходи заходи заходи да нет через парадную дверь через парадную дверь заходи из парадную дверь заходи то не дам Ты чё, что то знаешь? Ну здорово! Чечь надо, No keep? И что это только что было? Короче, я в э, нычке Айбининой. Слышишь, окна бьются? Вот там, где взрывается, там и я. информацию за скамью момента чё надо пёс а в смысле туда можно было запах туда можно было запахнуть туда сука я дебил туда можно было запахнуть Terrorists win? <смех> Не ну, смотрю, у меня был хороший план, если бы тут нельзя было подняться, я бы тебя заскамил. Как мамонта. Ч-то, а, Чё то Да блин, ты меня гранатами дамажишь. Ты сейчас найдешь какую-нибудь э, нычку за картой. Все, я подчихаю все. Да. Вот, вот. Говоришь ты найдешь нычку за картой, что я ей сказал и ты ее нашел. Доковыряться. Да, погоди, погоди, тут еще какие. А я не могу выбросить канат типа. А можно выброшу какую-нибудь? Она-то, ну ладно. Таня, открывается дверь, там и я. Ну что, дружочек? Где открывается дверь? Да. А где открывается дверь можно узнать? Так, ну открытая дверь. Ты чё, сука, я вспомню, она где-то тут, если её вот находил. Всё. Если я тут найду офигенную нычку и спою ее, тебе это будет печально. То все стоит туда. Что это? А что это тут у нас? Я по-моему. Точно в этой комнате, да? В потолке сидишь? Да? Потаоченный. Закрой дверь. Что ты тут смотка? Падай я там делаю. Как ты вообще туда вопрос забрался? Это Из этой комнаты? Да хай сюда смог накидывать. Нет, а Ну нет. Так, нет, не таночка. Так, ну сейчас мы осмотрим все те порты, которые я знаю. Так, не то. Вот это, вот как вот это использовать только? Ты типа, вот, блин, вот это что-то не используется, какая-то фигня. Не, слушай, что-то мне это не нравится. А вот теперь я уже не пон. А вот теперь я смачный непон. Нашл. А что я нашел? Не важно тебе знать Я уже не, не Слушай, тут а, три таких комнаты. Какая именно из них? <звук> да тут что-то есть. Подожди. Ну да, тут что-то есть. Я забыл. Ты сейчас где? Дома? И на улице? Вот вы... Да, Слушай, я точно... Я и забыл, тут за есть паркур! Подожди, а где он? Как? Погоди, он... Да не, он не в коробке, он в каком-то кусте, я помню, вроде, это точно. Ну, вернее, не точно, но он... Погоди, с комнатой... В этой что ли комнате? Вон там, вот там, где смог там и я. Где смог там и ты? Ну, боеин, да ты пыкал еще что ли? Но это чё-то нычка без эволюции какая-то. Без эволюции... Без... Ты где, где ты? ты? Это, по-моему, ты под полом сидишь, на самом деле. И тут чё-то откро... И тут что-то открывается что я сейчас все хожу осматриваю да все я, я что-то нашел походу я как-то тут залазил да без разницы один ну я на улице да ты поиск по тому как закончится время мы меняемся тут честно два раза подряд да блин ты все мои нычки спою я вот не знаю что делать куда -то я то не знаю куда идти я бездомный вот, вот это подозрительное мне почему-то кажется я, конечно, могу пойти в э, безопасность. Серьезно? Ну ладно. Короче, я в жопу, я буду сидеть тут. А, тогда, если к ним подходить, они ТП ехают. Вот в чем прикол. По-моему, по-моему, если я не ошибаюсь, то чий порт? на это где-то тут должен. Но это не точный факт ну шо дружочек тоби пизда сосис где дверка дергается Сосис, где дверка дергается? Иди туда. Вот сосис, где дверка дергается, где взрывается. Где взрывается там и я? Ну ты где? Пика где? Is... Я прыгаю, я прям звуки издаю. Иди вот на звуки. Ты где? А у Лав пик? <смех> ты где? Что ты молчишь? Что ты не идешь на звуки? Вы тоже это видели? Не, поверьте. Иди к этому основному подъему на второй этаж. Я на втором этаже. Вот, видимо, вот заходи в эту комнату. Заходи нет, не туда за пошел. да. Да-да-да. Мой косяк ой я дикий не а ты видел до куда? на карнизе уже нет да ты зараза загадывай Назови, <смех> надеюсь, не завидишь. <смех> вот это реально скажется. Хе-хе-хе. 20 секунд. Я, позову вот тут посижу. <связываю> Ладно, дам тебе типа, подсказку. Победа! А зна.. А знаете где я был? Здорово.. Ладно, меняемся командами Я имбовую нычку нашел, теперь ты точно не выиграешь А? Я имбовую нычку нашел, теперь ты точно не выиграешь Имбовую не Посмотрим Да не закидывай! Да не закидывай! Да не закидывай меня. Да хорош меня закидывать. Да вс ⁇ ты достал тут... Хорош меня закидывать в афиг. Реально. Шесть, пять, четыре, три, два... Ну шо, дружочек? А. Тоби пизда. А, да, чо? Ну... Ну... Что ты хочешь с этим доказать? Не понял. Ну что ты че по моему видел? Куда ты? Куда ты, сладенький персичек Куда ты, сладенький? Перчик. Куда ты без? Я же не такой тупой. А Мы че чисто бегать будем? <звук> че? Я тебя в дыму засканил. А вот ты там засканил. Вопрос, вот ты там хотел заскамить? А я, походу, мерил заскамить. Ах ты, сволота! А я, походу, знаю, в какой-то нынечке сидишь. Да Вот зря я их все таки Да я не могу вижу вот эту нычку знаю вот чисто чат я уже не помню как я сюда без этого коть жопу У меня солнце кстати хп не трогали Ты! А -а -а -а. ты там боишься? Да иди ты в жопу! У меня 8 хв! Да иди-то в жопу, у меня 8 хп. <Слыши> <Слыш> <Слыш> <Слыш> Что за хрень? 나도 너도 도착 А я стал только близо, если бы ты этого не сделал, я бы вс меняю. Огля. Слушай, если. У тебя неплохая тактика. Но если бы ты это <фигня> ...фигню не сделал. Так, вот, я... у меня вопрос, я так и не нашел ходу в эту ночку. Я очень хочу Не, ну слушай, это не это фигня, это полная фигня, но надеюсь она сработает. Просто у меня за опыт, тактика, но надеюсь она сработает. Ч, по-моему, туда даже... Не знаю, спал вот эту нычку. Блин. Иди сразу к э, трамплину. Как только выйди, иди сразу к э, трамплину. Ну что, дружочек? Победи, пизда. Иди к трамплину. Здорово. Ты ведь знаешь, да, это? Ну нет, ну не знаешь. Ну не, ну, ну, не знаешь ты это. В Ну не знаешь ты это. Знаешь, ты, сука, поэта. Ну не можешь ты поэта знать. <звы> <звы> ну что, как ты меня там нашел? <звы> нашел меня? А? Ты где? <звы> Лавпик, чё молчишь? Ты где? Ладно, дайте подсказку где? Иди к СРСП. За скамел. Не за скамел. Ну ты же знаешь, где я. Ну ты за прекрасно знаешь, где я. Давай, иди ко мне. Подсказку. А? Подсказку. Подсказку хочешь? Ну щас, да блин, щас. Вот <звук> слышал? что на улице денется. Ну ты же знаешь где. Ну давай иди ко мне. Давай убей меня прям тут. Прям сейчас. <с в безе Cathy> давай забери меня. убей меня. Что-то у нас почти часовая ройка получается. Мне это не нравится. Давай, ну где ты? Где ты? Что ты на улице? Ну, не хочу Да Блин, давай, найди меня. В приставку там, подумай приставки приставке, поиграй в неё. Часть секунд, чтобы меня найти. Ясоса взрывается. Вот ты где сейчас, подойди, вот ты где сейчас, да ты до сбытка не ко мне был, ладно, в принципе, на этом мы закончим наше видео, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мой канал, канал вот это вот, ВАВПИКА, всем удачи, всем пока. Goodbye, my friend.